Снимаешь? Город Благовещенск, РБ. Сегодня 9 сентября. Вот, видите, что произошло ночью. Была чупакабра. кабра. Вов, ты снимаешь меня? Нет. И это... 14 кроликов и 20 гусей этих кур. Все вон... Из-под кто держит скотину, будьте внимательны. Ночью ходит по и всех гур грызет, грызет. Это кровь посасывает, наверное, если сказать. Вон даже плачками. Вот, выгрызено все. Кишки валяются. Вон какими этими. Пасть очень большая, видать. Будьте внимательны. 19 августа 2019 года ночью были загрызены кролики. Что пока вы, а? Вот, сколько их тут? 15 штук. Все отгрызено. Головы, кровь выпито, все тут. Все кролики взрослые. 3-5 килограмм. Будьте внимательны я осторожны, кто держит кролик. Берегите своих кроликов. Ну все, все.